Всем здравствуйте! Это видео я хочу снять в домашней такой, знаете, лайтовой обстановке, чтобы вам было его легко смотреть, этот ролик. Поэтому, ребят, сразу заваривайте себе чаю садитесь поудобнее, будем разбираться в моих ошибках. Часто вы, возможно, видите ролики там, где человек за одну минуту 565 долларов заработал, где-то там за один час 1270 долларов, я думаю часто, да? Но вы, возможно, даже не задумывались, что вообще стоит за словом трейдинг, потому что все думают, вот ты зашел, за пару минут кликнул, заработал 1000-2000 долларов, все, можно спокойно целый месяц не работать, отдыхать, кайфовать, давайте сразу начнем с минуса. Я целый день сижу дома, у меня уже болит спина я даже почти на улицу не выхожу вот что такое первое слово трейдинг но давайте не будем с грустного разберем мои сделки покажу вам свои минуса за последние два дня потому что два дня последних это просто пушка просто улет косить бабло можно просто лопатой первая сделка которая у меня была открыта в пятницу была открыта ошибочной давайте сразу вот разберем ошибки сходу как вы думаете какую я здесь допустил ошибку на графике четко видны уровни сопротивления и я лично планировал брать как раз таки пробой этих уровней сопротивления. Стакание фьючерсов я заметил на круглой отметке 0.054 клубной плотности, думаю дай зайду за эту плотность, мало ли здесь есть у нас топ лосы получу импульс, поставлюсь без убыток И это ребят первая ошибка, нужно заходить именно за уровнем либо в уровень, надо уже смотреть по ситуации. В данном случае заходить заранее было неправильно, почему? Потому что активность была маловатая, плотность у нас тоже была маловатая, потому что проходящий объем 992 миллиона монет, я тут пихаюсь за плотность, которой всего лишь 40 миллионов. Но это полный бред, да, и понятно, то, что это сделок, вероятнее всего, была бы убыточной. Давайте с вами разберемся, где же тут надо все-таки входить, чтобы получить плюс. Вероятнее всего, можно смотреть вот от этого вот уровня, но опять же, при наличии хорошей активности. Но лучше всего заходить уже вот за этим вот уровнем. За которым у нас явно будут стоп-лоссы, но опять же надо наблюдать за активностью, за лентой. И так вообще по ситуации все топ. Монета хорошо у нас ходит, дала 13% за день, можно по сути идти на перехай, все вроде как круто. Смотрим эту сделку, ничего тут супер крутого не происходит. Забирает мою позицию, выставляется стоп-лосс, никакого движения не идет. Почему ты сидишь в сделке, непонятно. Надо было выходить сразу, грубо говоря, по рынку, закрыться там минус буквально 10%. 15 долларов я закрылся в минус 35 это первая такая знаете тупая сделка за пятницу вторая сделка не менее тупая была опять же по инструменту риф вообще не люблю перезаходить по инструментам но почему-то меня все время тянуло как-то перезайти опять же захожу по рифу опять же захожу вот в этот вот уровень была вроде неплохая активность вроде как все четко ну как вы видите я получаю второй стоп лосс и уже суммарный убыток по данной монете 57 долларов тоже не знаю видимо не было ситуации поторговать хотелось, да и вообще вот последние там 2-3 дня ситуации как-то очень мало, в самом начале месяца вот словил плюс по РСР там на 700 долларов и все, можно уже было грубо говоря эти три дня не лезть, но почему-то вот блин рука чесалась, хотелось как-то в локалке позалазить, немного позалазил, настопился, но это тоже знаете опыт, который я вам сейчас могу показать вот лезть грубо говоря в плотности перед уровнем ну, затея туповато. если и лезть, то в какие-то прям большие, огромные плотности. Лезть в первый уровень сопротивления локальный, ну, тоже такая себе затея. Лучше уже брать последний, который более надежный. Третья сделка, как вы думаете, где было открыто все правильно по инструменту риф? Начинается такая, знаете, немного лудежка, но опять же то, что я всегда стоплюсь, это правильно. Выставляю лимитные заявки на закрытие, выставляю отложенную заявку на покупку. Идет неплохой импульс, на импульсе фиксируется часть позиции по лимиткам. Часть по стоплосу отработана, хорошо, если бы я изначально вот так вот и отрабатывал данную ситуацию, я бы там заработал, знаете, долларов 30, да, это не супер крутой пробой, да, это вообще там не самая лучшая отработка данного сетапа, да, но во всяком случае первых два минуса, ну прям явно и точно можно было избежать. Следующая сделка в этот день была открыта по инструменту УНФИ, кстати, а вот здесь, а вот здесь ситуация уже неплохая. У нас вышли новости такие по фондовому рынку, но эти уже новости влияют на криптовалютный рынок, дальше мы обращаем внимание на график, на графике у нас инструмент унфи, есть довольно-таки хороший уровень, плюс унфи вообще по истории хорошо, неплохо срывает шарты, есть два касания, прям четкие, четкий уровень, понятный плюс здесь у нас такое относительно круглое число 6 долларов 100 то есть прям вообще все круто плюс выходят негативные новости, можно по сути заходить, к этому пробою вообще никаких претензий, поставил Отложенные заявки на продажу, сразу выставил лимитки, потому что Унфи прям очень любит вкатывать Выставил свои отложки за плотность, за 600. Ну и тут собственно на первом импульсе сразу стоп-лосс без убыток Стакан немного подлагивает, я вижу то, что по графику я начинаю по лимиткам фиксироваться Вижу то, что вкатывает и просто на этом вкате закрываю позицию Плюс 57 долларов, красивая техничная сделка, без пересидок, без нервов и такие вот сделки должны быть. Следующая сделка была открыта по инструменту People. Блин, вот здесь, знаете, было очень как бы обидно, потому что сделал-то я все правильно. Уровень здесь хороший. Я думаю, все видят, какой тут красивый каскад. Мы к этому уровню подходили уже не один даст. То есть первое касание, второе касание, третье касание. Я хочу заходить вот после, грубо говоря, пробоя первого уровня, потому что тут явно будут стопы за первым, за вторым. Мы можно получить прям хороший такой импульс на этих самых стоп-лоссах. Но смотрите, что тут происходит. Происходит. стоит у меня отложка мало того что открывает меня со сквизом мало того что я не могу здесь выставить стоп-лосс но ну, чтобы вы понимали я просто тыкаю стоп-лосс он у меня не выставляется вот что я и бы я тут не делал я просто ничего не могу сделать я бы вам не хотел даже эту сделку показывать, но такие ситуации бывают в терминале. Почему это произошло? Инструмент People вы не можете просто взять и по рынку закрыть через терминал, если у вас позиция больше, чем на 10 тысяч долларов. Я это не знал. И то есть выйти с этой позы я уже не могу, все, я начинаю, грубо говоря, тут пересиживать. Я нажимаю кнопку D, но не закрывается поза, у меня ошибки бьются. И я сижу и понимаю, что, блин, все, я пересиживаю минус. А типа один минус пересидел. Вторая сделка в минусы, начинаются, грубо говоря, вот знаете, такие вот непонятки. Поэтому лучше заранее смотреть, какие вы инструменты торгуете. People, я думаю, очевидно, когда вы смотрите на график, видно, что он не ликвид. Зачем в этот не ликвид пихаться, я не знаю. Да, крутая формация была по графику, но вот, это не ликвид. Вы видите, какие свечи квадратные? Свечи должны быть плавные, красивые. А тут вон, это сразу не ликвид. Поэтому лезть в эту ситуацию было ошибочно. Для этого я, ребята, и снимаю, грубо говоря, каждую свою сделку, ты потом сидишь на трезвую голову разбираешь и понимаешь, где ты тупил где ты ошибки делал, плюс в people грузиться там на 11 12, 13 тысяч долларов было ошибкой эту позицию я уже фиксировал просто как мог и когда уже скинул часть позы, я понял то, что можно поставить стоп лосс, когда объем меньше 10 тысяч долларов, только так я понял, какая здесь была ошибка и суммарно минус, как я помню, где-то 40, 46 баксов, короче, неприятно, неприкольно но что есть, также ребята, хочу вам напомнить то, что если хотите получать скидки на торговые комиссии, то ссылка будет в описании на Binance, тут вы получаете максимальную скидку на 20%, процентов. эту скидку не все блогеры дают, поэтому кому она нужна, будете экономить на комиссии, будете меньше отдавать той самой бирже. Так, дальше, сделка была открыта по инструменту XLM, такая, знаете, относительно спорная ситуация, потому что и есть вроде как активность в стакане, есть неплохой уровень на истории, да, конечно, с одним касанием, желательно, чтобы хотя бы там каких-то два касания было, но все равно я как-то решил пихнуться, ну, сейчас я, конечно, смотрю, ну да, было тупо, потому что если бы было два касания, можно было бы пихаться, а тут одно касание, да, инструмент вроде как активно растет, но все равно это не то. Надо хотя бы для хорошего пробоя, чтобы у нас было первое касание, второе касание. И желательно, чтобы была вот, проторговочка, вообще идеально. Но если уже там нету той самой проторговки, ну хотя бы, чтобы было два касания. А в данной ситуации вообще одно касание, плюс резкий такой подлет. Ну, не знаю, наверное, тут все-таки не стоило заходить вот вообще в данную информацию. Но я решил зайти. Никакого импульса нет, почему ты сидишь в позиции, почему ты тут ждешь стопа, непонятно, надо было вот просто вот взять и выходить по рынку, вот хотя бы в маленький, там плюс вообще просто выходить. Но нет, я сижу тут, чего-то жду, играю со стоп-лоссом, ну и понятное дело, этот инструмент вкатит и закроет меня по стоп-лоссу. Ну, вроде как все очевидно, понятно, но это когда я уже смотрю эту сделку, да? Минус 20 долларов. Вот так вот легко раздал, хотя можно было спокойно выйти там в безубыток, ну или хотя бы в минус 10 долларов. Моя ошибка, тупость, ну, смотрите на мои ошибки и свои торговли не совершайте. Следующая сделка по ETH. Давайте вот с вами так вот быстренько глянем. Ну, это неплохая сделка, неплохая сделка. В плане, вот даже сейчас я смотрю, да, мне она нравится. Я сразу поставил отложенные заявки на продажу за уровнем 1320. Ну, такая, знаете, относительно крупная плотность, там 3.3. Ну, будем считать не крупной, но... Все равно в эту плотность можно было войти. Плюс по истории у нас был каскад, вот такой вот небольшой из двух уровней. Потом я вам более детально покажу, как это все выглядит на графике. Раскинул лимитные заявки уже на закрытие. То есть открывается здесь поза. Мы летим сразу, зацепляем эти стопы, фиксируем позицию где-то по лимиткам. Ну и там уже смотрим вообще по самому стакану. Смотрим, как это отработало. Открывается у меня позиция, сразу выставляется автоматический стоп-лосс. На некоторых монетах я это практикую. Тут вообще все было как по мне грамотно. Но опять же, смотрите, что тут происходит. У нас-то стоит вот здесь вот цена, да, а стакане мы уже фиксируем мои лимитки. И я не понимаю, что происходит с графиком. Я сижу и просто не понимаю. Я вижу то, что цена уже у нас 1315, а тут мы до сих пор вот здесь вот висим я понимаю, что мы уже по стакану где-то вот здесь вот снизу летим. И чтобы не упустить какого-то движения, я просто нажимаю кнопку «Закрыть по рынку». Закрываюсь плюс 10 долларов. Вот так вот. Ну, залагал стакан. По-другому я не знал, что тут сделать, поэтому отработал уже. Как по сути есть, хотя можно было отработать намного красивее. Но лаги со стаканом бывают, поэтому этого никак не избежать, как отработали, так отработали. Следующая сделка, опять же, по инструменту XLM. В этот инструмент мы уже пихались, опять же, что я тут пихаюсь, непонятно. Но, опять же, можно вот было выйти как-то в безубыток, да, вроде уже и переставил стоп-лосс, но блин, на первом импульсе уже было понятно, то, что движение не пойдет, и вообще ребята, если вы уже зашли в пробой по монете, но не пошел он у вас сразу там на первом вашем входе, все в эту монету лучше не лезьте, возьмите другую там, отдохните от этой монеты возможно она ходит не так, как вы хотите на этом заканчивается мой торговый день, начинается уже суббота В субботу я вот снимаю этот видеоролик и давайте разбирать следующие сделки инструмент РСР, какая была тупая причина входа, опять же, есть у нас конечно лой, я захожу на Перелой и в ожидании увидеть какой-то импульс, но опять же, есть у нас вот точка входа, вот она, точка входа примерно 0.079, и вот за 0.079 можно было поставить сложные заявки на пробой, потому что те ребята, которые, допустим, у нас стоят в данной ситуации, вот как-то в лонг, они вероятнее всего будут выставлять свои стопы именно за эту отметку, а не вот за этот вот лой. Плюс этот лой, если сравнить со стопом на споте, он был более понятный, поэтому, даже если заходить, то стоило вот. После разбора вот этой вот самой плотности. Это я не учел по данной монете, решил зайти немного так заранее. Ну как решил? Я вот и когда открыл позу, я такой потом только думаю, зачем ты тут заходишь? Активности в стакане нет. Вообще нет. И тут я выставляю как бы стоп-лосс. Почему я жду, пока он сработает, тоже непонятно. Получился минус на 30, на 42 доллара. Тоже не, неприятный такой, знаете, минус. Потому что можно спокойно было выйти там минус 20, минус 10 долларов. Это я сейчас сижу, разбираю сделки, понимаю. Ну, Максим, ну что ты наделал? Вот что ты наделал? Что ты накликал? но что накликал, то накликал. Как бы иногда одни бывают там реально в плюс 120 долларов, в 610, там 1200 а тут вот уже два дня подряд сижу, кликаю, грубо говоря, 0. Следующая сделка была по инструменту Unfi. Эта сделка мне нравится. Она прикольная относительно техничная, почему была не до конца техничная, да, по графику здесь все смотрелось круто, если большинство инструментов падало, то Унфи у нас формировало локальный уровень сопротивления с двумя касаниями, мы уже с вами разбирали, это можно даже посчитать как за проторговку, здесь идет подход к уровню, отложенные заявки на покупку, по факту все вроде как прикольно, и сразу отложенные заявки на продажу, в целом сета прикольный, но немного не хватало активности по стакану, вот смотрите, сами на фьючерсный стакан активность как бы есть, но она не такая прям большая, чтобы входить в позицию, но вхожу в позицию выставляю стоп-лосс, идет какое-то знаете, такое вот вялое движение я думаю, но там вообще не пойдет потихоньку передвигаю стоп-лосс Забирает мою первую лимитку, еще повыше стопло скидаю, ну и на вкате, как я помню, уже вообще закроет мою позицию. Тут я еще пытаюсь что-то немного по рынку накликать, просто чтобы скинуть как-то позицию, потому что, ну, вижу, движение, ну, как-то не идет. Обычно, если идет, оно так импульсами бах-бах-бах пошло. А тут движение не идет, ну и на вкате уже полностью закрывается моя позиция, но в целом это была хоть какая-то плюсовая сделка за э, сегодня, там, на 22 доллара. Да, импульс там был на 0.33 но если вам показать эту сделку по дневнику трейдера, ой, то мне потом короче, было немного обидно, потому что был вкат и на этом вкате меня бы все равно забрало бы в безубыток да, и потом монета дала 2.75, обидно, досадно, но ладно. Следующая сделка была открыта по инструменту РСР, мы уже с вами разбирали, я опихался в первый лой, первый лой было пихаться ошибкой, а во второй лой пихаться уже было не ошибкой. Почему? Потому что у нас была уже здесь довольно-таки понятная точка входа. Плюс, как я помню, там на споте подставляли 20 миллионов и ими как-то толкали все время цену. Плюс у нас, смотрите, вообще появилась некая такая активность интересная по этой монете. Ее просто начали сливать, выставил отложенные заявки на продажу, одну поставил в плотность часть и в часть поставил уже за эту плотность. Ну и раскинул лимитки на закрытие, все в принципе как обычно, ничего тут нового, идет у нас хороший импульс, открывается поза, сразу выставляю стоп-лосс, часть у меня фиксируется по лимиткам и остатки уже закрываются по стоп-лоссу. Да, с этой сделки там плюс 30 долларов получилось сделать, но опять же, ребята, какая же это была обида. Показываю вам сделку по РСР, идет у нас вот... Все, что я отработал, 0.32 всего лишь забрал. И потом у нас идет, опять же, пробой, как я помню, там на 2.5%. Вот 2.3. На вкате меня закрыло, я отрабатывал технически. То ли надо было выставлять стоп на 0.2, но опять же, это немного стремно вот это вот все пересиживать. Ну, по факту сделал все технично, но просто пробой не пошел. Вот, ребята, ну, бывают просто такие дни, когда вот просто, ну, не идет, куда ты там не пихаешься. Ну и последняя сделка по инструменту лунзмин у меня была открыта. Активность была слабоватая, уровни были довольно-таки прикольные. Но этот инструмент, он по истории как-то лучше отрабатывает пробои на шорт. Здесь я не вижу никакой активности, просто сразу выхожу и все. Но здесь была такая, знаете, вроде как и да, есть активность, но нету прям каких-то таких хороших импульсов. Но если в целом рассмотреть по дневнику трейдера, вот эту вот сделку, то, да, движение дальше пошло, но все равно никакого там супер крутого импульса не было. Ребят, что я вообще хотел этим роликом сказать? То, что вот за этих вот два дня я заработал минус 6 долларов, да? Да. Да, бывают моменты, когда там за одну сделку ты зарабатываешь 565 долларов. Но вы должны понимать то, что иногда, чтобы заработать вот эту вот сделку, чтобы ее открыть, надо, блин, целый день сидеть. Вот целый день сидишь, но там вот вы сами посмотрите. У меня первая сделка была открыта вот по XLM, да, какого там вот 8 сентября я ее открыл в 6 вечера. И последняя сделка у меня была открыта пол 11. вчера первая сделка была открыта в 12 утра, а последняя сделка была открыта в 20 2, то есть понимаете целый день сидел за ноутом чтобы потом открыть свой журнал и посмотреть то что за день я потерял 26 долларов или там вот например открытие субботы увидеть то что я заработал всего лишь 17 долларов да но здесь ребята надо понимать то что сейчас выходные рынок не особо активный. я просто вам хотел открыть глаза от то что многие думают что если вы там зайдете в трейдинг там за одну-две минуты сможете много заработать нет учтите это то что вы будете отбирать формации, вы будете где-то лудить будете где где-то там перезаходить в позиции, где-то что-то там у вас пробои будут не идти. Один пробой, если вы там словите, да, вот как эти, например, пробои, вы на этих пробоях и будете зарабатывать там, я не знаю, 500, 1000 долларов даже с одного пробоя. А вы представьте, когда начнется бычка, когда начнутся, я не знаю, когда появится много участников, там стопы будут просто срывать, и вы с одного пробоя будете 500 забирать. Представьте, сколько пробоев может быть за один месяц. Это сейчас с медвежкой довольно-таки сложно, поэтому... Поэтому, если вы на медвежке научитесь там тратить хотя бы 30-20% в месяц, в депо там 50, то на бычке вы сможете там 100-500% на трейдинг сделать. Поэтому, главное, ведите дневник трейдера. Это, кстати, трейдеры Make Money. Если кому-то будет интересно, вот сайт. Можете тоже себе такой дневничок сделать. Здесь удобно все это анализировать. Я хочу вам напомнить, то, что я торгую на бирже. Binance можете получить 20% скидку по моему рев код Вот мой рев код. Если кому-то будет интересно, забирайте свою скидку и отдавайте меньше бирже Потому что на одну комиссию я дал, ребята, 132 бакса. Прикиньте, если бы у меня комиссию вообще не забирали, то я бы даже по журналу вышел бы в плюс, примерно там на 120 долларов. А так чисто вот на концу раздал эти два дня закрыл минус. Зато перед вами чистый, показываем минуса показываем плюса, все как есть. Ну, к сожалению, эти дни были такие. Всем, ребята, профита, ходите, гуляйте, потому что я уже заколебался немного за компуктером сидеть. И всем удачи, мира, добра и пока.